Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вести Валкон и я Вич Зар. И сегодня мы ответим на главный вопрос, что день грядущий нам готовит. Итак, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Многие прогнозисты, в том числе и Бестужев-Фледо, говорили и говорят, и вы по ссылке можете посмотреть его выступление перед молодежью, что тяжелые времена у нас наступают, вот 20-е годы нового тысячелетия, что цифровизация, роботизация, технократия наступает, и мы все больше и больше погружаемся в мир технократии, в мир цифры, мир, который заменяет нам души. И наши умы. И давайте мы отмотаем немножко назад. Вот что предшествовало сегодняшней ситуации. Ну, мы сегодня смотрим, что опять всех оставили на выходные: то есть Москву закрыли, по большому счету, для работающих. Почему? Ну потому что рост заболеваемости. Это очевидно, и очевидно, что она тяжело проходит. Но не очевидно, почему должны быть такие ограничения введены. Потому как все, что делается сегодня в масс-медиа, все, что делается сегодня властями, оно не отражает действительного положения вещей. А действительное положение вещей заключается в том, что за многие многие тысячи лет уже было определено. И сказано великими пророками о том, что будет и что сегодня происходит. И это подтверждалось событиями, которые они прогнозировали. Пророчество 2010 года. Статья была опубликована в Коммерсанте. Фонд Рокфеллера опубликовал те мероприятия, которые будут вводиться при массовой пандемии так называемой. И они действительно вводились. И все, что они спрогнозировали в 2020 году, сбылось. Ну не все, но в основном ограничения, передвижения, разрушение малого и среднего бизнеса. Давайте чуть-чуть отмотаем дальше. Выступает Бестужев Лада и говорит: это один из старейших прогнозистов, который еще в начале 1950-х годов Сталину делал прогноз, которые сбывались. Он ученый, он не пророк, но он прогнозист, оценивая системно оценивая те события, которые происходят вокруг, можно сделать и предположить, какие события нас будут ожидать. Я еще раз напомню, что в нашей стране в прошлом году убыль населения около 800 тысяч. Это огромная цифра, это практически город под миллионник. И эти события, о которых, кстати, Гундаров говорил и опубликовал, что та политика, которая проводится ныне властями, она нагнетает обстановку. Видимо, надо все-таки успокаивать больше людей, больше профилактики, больше быть на свежем воздухе, это тоже очевидно. Но самое главное, все забыли пророчество древних, что приведет людей к гибели, что их духовная деградация. И об этом еще 40 тысяч лет назад говорил бог Перун, который нашим волхвам, воинам, жрецам, повествовал, на их вопросы отвечая. А что ожидает нас вот в это последнее тысячелетие Ночи Сварога? Об этом вы на нашем канале можете посмотреть. События по реке Времени, которые происходили. И вот эти события являются предвестником, того состояния общества, в котором мы сегодня находимся. И это было известно, но почему-то люди не обращают внимания на те слова, на те пророчества, на те убеждения, которые несли пророки, но ну, в том числе Иисус Христос. Что люди, повернитесь к совести, живите по совести, делайте так, чтобы вам было приятно, чтобы вам близким вашим было хорошо. Один из наших подписчиков обращает внимание на то, что многие люди говорят, что у нас все плохо, что вообще жизнь такая плохая. Таким образом люди программируют сами себя на плохую жизнь. Поэтому вот как еще раз говорю, обращался Борис Константинович Ратников. Формируйте светлые мысли, и вот этот ментальный план будет формировать вашу светлую жизнь. Вспомним те же выступления Бориса Константиновича Ратникова, который говорил как раз о духовной деградации общества. Вот духовная деградация общества ⁇ это и есть главная причина нынешних заболеваний, болезней, экономических неурядиц и так, далее, и так далее. Был еще Вольф Мессинг, также пророк, который предсказывал события и, кстати, предсказывал некоторые события Великой Отечественной войны, когда его Сталин вызывал. Вспомните пророчество Ванги. К ней ездили все руководители государств, ну во всяком случае, болгарские, слушали ее прогнозы пророчества, в которых она точно определяла те события, которые будут происходить. Кто-то слушал, кто-то не слушал, но в основном основная масса населения не слышит тех пророков, которые говорят, как надо жить, куда надо идти. Чем надо заниматься? Вспомним еще одного из русских пророков Василия Васильева, или которого называли Авелем. И вот его предсказание о том, что будет, и эти предсказания сбывались, например, то предсказание о правлении Екатерины II, который будет править 40 лет и будет свергнуто собственным сыном. Или тот же ларец, который остался, по легенде, от Павла, который нашел Николай II, в котором было пророчество, предсказание о гибели его семьи. И это тоже сбылось. Но вспомните еще одного пророка, который назывался Распутиным. Я Несколько раз говорил, говорил, и еще буду говорить, что человек, наделенный даром божественным, мог исцелять людей, каким образом он это делал. Но ну, наука на этот счет ничего не отвечает, ничего не говорит, ничего не, не может объяснить. А он говорил Николаю Второму, тому же, который уже, видимо, знал, что его ожидает, потому как он ездил к одному из видящих пророков английских, и раз его предупреждал, батюшка. Не объявляй мобилизацию, иначе будет плохо стране и тебе, и твоей семье. Если мы пойдем еще глубже в глубь веков, то вспомним того же Нострадамуса, который в катренных своих также предупреждал о событиях, которые будут проходить. Кстати говоря, вот те события, которые произошли в Америке в 2001 году с разрушением башен Всемирного торгового центра. Мы открываем журнал 1991 года, и там расшифровка идет в одном из журналов одного из Катренов, где было точно описано событие разрушения вот тех башен-близнецов. И вы скажете, что, это, что этого не бывает, что не бывает того взора в будущее, который нам говорит, люди, очнитесь, послушайте, прислушайтесь. Начните жить по-человечески. Но не только же можно только наедаться, отдыхать. Вот вся масс-медиа «отдыхай, ничего не делай», молодежь воспитывается так, чтобы потреблять, потреблять и потреблять. Эта эпоха потребления приводит к тому, что начинаются болезни. А теперь давайте вспомним тоже пророчество того же бога Перуна, которое было сделано 40 тысяч лет назад которому он говорил, что тяжелые времена ждут нас, что тяжело нашим душам будет, но проснется дух славянский и арийский, и воспитается жрец, который поведет за собой народ, и воспитает он жрицу еще раз, обращаясь к тем современным пророкам, к тем людям, которые написали ту же книгу «Псевойны» Ратников, Рубель, Савин и американские Пророки и видящие: все говорят, что только любовь спасет мир, только совесть будет править миром. Иначе, если люди не обратятся к совести, все будет разрушено. И печальная участь, еще раз повторюсь, ожидает людей. Я призываю всех вас к тому, чтобы вы задумались. Еще раз обратите внимание на те слова, которые. Говорили пророки, посвященные, философы. Когда происходит расслоение общества, кто-то считается великим, не соответствует этому величию, кто-то много денег набрал. Но ведь суд он всегда будет один перед предками нашими, перед ротом нашим. И в заключении хочу сказать и напомнить один из эпизодов в Кавказской пленнице, где напоминание о чести, о законах предков, о законах гор, весь мир жил по закону совести, и перед этим законом или иконами нужно держать ответ всегда. И я вас призываю задуматься о своей жизни и оценить ее, чтобы не было мучительно больно в грядущем держать ответ перед нашими и перед своими предками. На этом разрешите с вами проститься. С вами был Вичезар и Вести Волкон. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего.